И всем доброе утро, кто проснулся только сейчас. Но у меня утро началось с вчерашнего дня, так как я, друзья, еще и не ложился. И у меня сейчас позитивный настрой. Сегодня, а точнее вчера, у меня началась вечерняя сессия по покеру, которая плавно перешла в ночную сессию и закончилась утренней сессией. Вот так мы играли в покер. Это не просто покер, это... Покер 3 и сегодня в данном видео я покажу, какие комбинации бывают в покере, как их разыгрывать, и что вообще с ними нужно делать. Сегодня будет наглядный пример из данной живой сессии моей игры. Почему я решил сделать такое видео? Да все просто. Читая книги и смотря на эти покерные комбинации, меня как-то все это утомляло. И поэтому я решил сделать подобное видео, чтобы как-то, друзья, разнообразить этот обучающий процесс. В этом видео я специально для вас подписал обозначение той или иной комбинации. И хватит на этом. Давайте поехали смотреть. Did pretty well in the recent weeks. and Rumpa. Друзья, если вам понравилось данное видео, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк под этим видео. Данный обучающий материал будет сохранен в плейлисте «Мир позитивного покера», который мы с вами создали недавно. Поэтому, кто хочет зарядиться хорошим позитивным настроением, переходите ко мне на плейлист и наслаждайтесь красотой покерного мира. И те, кто досмотрел до конца, я вам желаю здоровья, силы, красоты и пусть ваша жизнь наполнится самыми красивыми красками этого мира.